Состоявшийся в КФУ семинар на тему конфессии России в помощь детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями стал еще одним подтверждением того, что проблема заболеваемости детей продолжает неуклонно расти. В открытии мероприятия приняли участие журналисты со всего города, муфти Республики Татарстан, руководитель Петербургского детского хосписа, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ и многие другие. Мы находимся рядом со своими чадами для того, чтобы их поддержать в этот момент. Вопросы мировоззренческие, почему страдают дети, или куда смотрит Бог, или откуда страдания возникают в мире, всегда наиболее остро поднимаются именно в этот момент. И поразительно, что у нас, у всех, нет ответов на эти вопросы. Мы одинаково чувствуем боль другого человека, не чужую боль, а именно боль другого мы умеемся переживать. На тему роли конфессии в судьбе тяжелобольных больных детей было написано много трудов. Многие из них включены в новую книгу от представителей детского хосписа, которую презентовали на прошедшем мероприятии. Мы написали книгу, которую презентуем сегодня на этой конференции, просто на которую мы не знаем ответов. Она есть на сайте детского хосписа, и вы сможете ее распечатать, почитать онлайн или же взять экземпляры здесь. Мы написали такую же книгу, которая адресована детям про. Про ежиков. Есть мусульманские ежики, есть христианские ежики, какие-то иные на вот. Это книга, которые позволяют детям рассказать о... об основах нашего христианского, мусульманского, еврейского там, буддистского восприятия вот этих основных вопросов. Стоит отметить, что в число участников семинара казанские журналисты вошли не просто так. Ведь их работа в работах, данной проблеме играет свою многозначительную роль. Сложную, но действительно важную тему освещать достаточно нелегко. И, тем не менее, невозможно игнорировать. Адель Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз.